То, что я расскажу, известно было еще сто лет назад. Об этом сказал дедушка Фрейд, когда он описывал защитные реакции человека. Защитные для самого человека. Так вот, одна из защитных реакций, защитных механизмов организма – это простая замена. Замена личного на общественное. Очень удобно, когда у человека есть даже просто психологические сложности и трудности, либо когда у него есть проблема слегка покрупнее. Вместо того, причем, как правило, действительно вместо, а не вместе, вместо того, чтобы решать эту проблему, Человек эту проблему решает у других людей, либо занимается каким-либо общественным направлением, которое касается этой проблемы. И, наверное, я бы не так подробно об этом рассказывала, если бы мы это не видели везде и кругом. А как? Есть отличная книга в интернете в свободном доступе, она называется «Драма одаренного ребенка». И под заголовок «Как становятся психотерапевтами». Я не говорю, что есть какие-то идеальные люди, у которых нет проблем. Конечно, они есть. Но когда мы видим феминистские движения, когда мы видим а, движение child-free, когда мы видим какое-то поголовное оздоровление общества, когда мы видим а, какие-то общественные организации, когда мы видим какие-то секты, а, почему люди туда идут и почему одних туда можно вытащить, а других нет? Люди именно там закрывают ту потребность, которая есть у них. И э, иногда это бывает э, достаточно конструктивно и прогрессивно. А, а иногда наличие данной увлеченности, она мешает решению проблемы. Например, очень много одиноких людей, бездетных людей работает с детьми. А, наличие детей вокруг них, компенсирует отсутствие детей в их жизни. Но при всем при этом эти люди, когда разговаривают с тобой, они рассказывают о том, что они хотят детей, о том, что они хотят замуж, подобные вещи. Точно так же с животными. Людей меняют на животных, животных на людей и так далее. Те люди, которые не успешны в бизнесе, они могут учить делать бизнес. Как есть юмор по этому поводу, что люди, у которых не получилось сделать бизнес, они пытаются научить. Не получилось учить, тогда они делают франшизу и пытаются это продать. Этот компенсационный механизм, он прекрасно работает. И не сказать, чтобы он кому-то мешал, однако иногда люди, увлекаясь, они не заботятся о результате. И если вы заметили, сейчас очень много именно этих фраз, что не важен результат, важен процесс. Разведенные психологи нас учат о том, что любовь живет 3-4 года. Разведенные психологи нам рассказывают о том, какие бывают женщины, какие бывают мужчины. Это про ту компенсацию, о которой я говорю. Неудавшиеся бизнесмены, которые рассказывают жутковатые истории о своем даже детстве и потом всей жизни, они пытаются объяснить, что у них есть деньги и так далее. Люди, которые работают в общественных организациях, они часто говорят фразу «вот я сделал и ты сделаешь так же». У меня всегда простой вопрос, а куда же мы денем личностные особенности? А куда мы денем нюансы каждого человека, развитие каждого человека? А люди выбирают свой жизненный путь самостоятельно, и, наверное, это видео не для того, кто так делает, а это видео для того, кто учится у таких людей, слушает таких людей, делает выводы из речей таких людей, книг и так далее. Каждый человек говорит о себе. И когда вы слушаете кого-то, даже меня, подумайте, почему я это говорю. Что в моей жизни происходит, что я говорю сейчас именно об этом. Потому что каждый человек, каждый видит этот мир со своей картинки, со своего опыта, мои глаза, мои уши. У другого человека нет никто не знает как вам жить никто не знает нужно вам то что вы сейчас слышите или нет но об этом знаете вы и вам этим пользоваться а у дедушки фрейда 7 механизмов защиты или 8 погуглите